Катя нас как мама собирала. Волда начинает вскипать вокруг тебя и что. Вперед! Друзья, с вами Александр Брубкевич. Мы находимся в Турции 5 ноября. Мы собираемся уезжать уже в Санкт-Петербург. Здесь состоялось супер мероприятие, к которому я не так долго готовился. Всего лишь у 2 месяца. Это был триатлон, полу-айронмен, Торки 73. Когда нужно было плыть 2 километра, ехать на велике 90 километров и бежать целый полумарафон. И я хочу в этом видео сказать вам, чтобы вы ставили перед собой большие цели, не боялись и прошли весь этот путь, который вы э, себе запланировали. Два месяца назад я решил заняться триатлоном. И Для тех, кто не знает, нужно сначала плыть, затем ехать на велосипеде и затем э, бежать. Причем бег у меня получался всегда хорошо, а вот с плаванием и велосипедом для меня была совершенная загадка. Чемпион мира TransAberian Extreme, <laughs> веломногодневки Леша. Вот, Друзья, на самом деле, в своем первом триатлоне не обязательно сразу покупать велик. Вот Александр Баскаков с ren F3 может помочь вам подобрать классный велик ну, Кальнага. Конобэми. А, во, Конобэми. А, yeah. <laughs> да, чем, собственно говоря, мы сегодня и занялись. Вот этот вот желтый красавец будет у меня в Турции. Ну что ж, друзья, мы заходим на Экспо Iron Man Turkey. Прикольно, да? да, да, да. Прикольно, да? Красиво. Как настроение, ребят? Прикол. Тренер. Отлично. А, а вот играть. тренер наш приболел и, к сожалению, не бежит. Но будет очень активно поддерживать нас. Так, весь тренировочный процесс мой, а загорательный процесс Алисы, кстати, еще не закончился, а мой закончился. Мы а уже поддержательный процесс. Поддержательный. Снимательный процесс, не забывай. Да, сейчас мы просто уже отдыхаем, находимся на экспо. Сейчас получим стартовые пакеты. А чуть позже я расскажу, какие у нас были тренировки до этого замечательного момента. Так, значит, для того, чтобы получить стартовый пакет, сначала нужно оплатить лицензию, она вот э, стоит 95 турецких лир, и вот сейчас я буду получать свой стартовый пакет. Я думал, что плаваю достаточно неплохо, но на самом деле, как только я оказался в бассейне, я понял, что техника плавания, правильная техника плавания у меня полностью отсутствует. За полтора месяца мой тренер, Катя Шершень меня натренировала, так что я себя чувствовал уже достаточно уверенно в бассейне. Было полное ощущение, что такой же уверенности я буду обладать, когда окажусь в открытой воде. Велосипед, контактные педали. Это спортивный велосипед, спортивный байк, совершенно было что-то для меня неизведанное. Я никогда на нем не сидел. И впервые я сел на него, когда мы прокатились по Крестовскому острову, за день до сборов. Итак, сборы. Мы отправились на сборы. У нас был недельный сбор до старта. И это было самое замечательное и правильное решение, которое можно было принять, когда у тебя первый старт. И когда ты стартуешь сразу не с олимпийской дистанции, не со спринта, а сразу же делаешь полу-айронмен. Наши тренировки начинались в 7 утра, мы просыпались, сделали легкий завтрак И в 8 утра у нас была первая плавательная тренировка Как правило, объемы были не очень большие, около 2 километров Мы плавали в гидрокостюмах, плавали ускорение И это дало ощущение вот этой открытой воды И я уже чувствовал себя достаточно уверенно Меня более того, меня даже тренировали специально Катя давала задание, чтобы меня специально топили Была полная симуляция реальности, как это произойдет Идет вот с этим роллинг стартом когда все забегают с берега в воду и начинают э, э, калашматить в воду, и а, вода начинает вскипать вокруг тебя, и чтобы ты чувствовал э, себя уверенно. Сразу же, в первый же день сборов, я проехал на велосипеде 77 километров. Да блин, я сидел то на нем всего один раз э, и э, боролся с э, Пристегиванием, отстегиванием контактных педалей формировал в себе этот навык и э, сразу же понял, что такое сидеть в седле больше двух часов. И после велосипеда предстоял еще бег. Э, бег небольшой, всего 7-8 километров. И в таком режиме мы тренировались целую неделю. Мы получили стартовый комплект. Вот дает вот такие вот рюкзачки красивые. Надеюсь, понравилось. И частично мы будем пробегать по этому молу, финишировать здесь. Да, да в общем, мы прогуливались в парке легенд, соскочили в бутик. И купили. Браззоптик там. И купили. Не одну пару, а две пары Случайно. Одни Томфорд и другие. Клиент. Да, клиент. Я не знаю, что это такое. Ну как я счастлива. У меня очень много крутых очков. Я очень-очень довольна. Очень-очень. Yeah. <laughs> Катя нас как мама собирала. <laughs> мы как маленькие дети беспомощные, вообще ничего не знаем, блин. Итак, мы идем отдавать на вторую транзитку пакеты. Чаги, как настроение. Вы потом попадете в ролик, я в курсе, yeah, да? <laughs> Короче, пришел вешать свой пакет, а тут не хватает э, штучки, на которые нужно его повесить. <laughs> Сейчас будем решать эту проблему. Ну что ж, теперь мы на велотранзитке, здесь посмотрите, какие красивые велосипеды, настоящая выставка велоавтопрома, велопрома. Вот, здесь оставляем просто велосипед, и в... там, чуть дальше, мы оставляем пакеты, в которых будет находиться номер, велотуфли, полотенце для ног и небольшая водичка. Все, стартовый пакет для первой транзитной зоны, когда мы переодеваемся в велотуфли и садимся на велосипед повешен. И э, все будет происходить вот так. Мы будем бежать по вот такой вот ковровой красной дорожке. Затем дальше там начинается транзитка. И после этой транзитки, левее, мы уже уезжаем на велосипедах. Круто! Итак, ребята, это наш первый плавательный этап. Здесь у нас будет два круга. Сначала по желтым буйкам, вряд ли это видно в видео. Затем мы выбегаем и бежим немножко на второй круг по красным буйкам. Второй круг будет чуть меньше. Затем мы выбегаем на красную ковровую дорожку. Вот, буквально в 50 метрах отсюда. Семнадцать минут достаточно, ребята! Даже уже 16 Два километра плыть. Знаю, что сказать. Очень много людей, очень много людей. Сейчас всех топить. Первая транзитка. Я едва снимаю свой гидрокостюм, борюсь с ним и понимаю, что я уже потерял достаточно много времени. И думаю, ну почему мне сейчас не попить водички и съесть гель? Сажусь на велосипед и тут я начинаю работать. Я брал обычный прокатный велосипед, но те велосипеды, которые были на этом старте, это было что-то космическое. Конечно, такие участники профессиональные меня обгоняли, но многих обгонял и я. Велосипедный этап получился 2 часа 30 минут, что достаточно неплохо. И остался самый сильный для меня вид. Это Тут я понимал, что сейчас всех тех людей, которые меня обгоняли на велосипеде Я встречу их на дистанции и я их обгоню ну, Буквально за весь беговой этап меня, может быть, обогнал всего человека два, Которые убежали прям уж совсем быстро Это было очень тяжело Особенно последние 5 километров Я выбежал из 5 часов Не из 5 часов, километры я бежал по 345 четвертый километр это было в районе 4 минут в итоге первая десятка за 39 минут воодушевляющий но затем с 12 километра мне резко покинули силы хотя я вроде бы ел гели я пил воду но было достаточно жарко на дистанции и я боролся с обезвоживанием и даже на последнем круге переходил на шаг на пунктах питания для того чтобы закинуть в себя прям спокойно воды и последний километр я уже бежал там по 430 4.40 даже один километр пробежал. В итоге в беговой этап 1.29.50, если я не ошибаюсь, и 1.29.30. В целом полу-айронмен вышел у меня менее чем за 5 часов, что считается очень хорошим временем. И многие стремятся выйти из 5 часов. А у меня первый раз в 4.42, 28. И, конечно же, это меня очень сильно воодушевляет. И я сейчас хочу сделать уже целый айронмен или выбрать в подготовке к целому айронмену еще какую-нибудь половинку в какой нибудь красивой стране вот и совместить приятно с полезным я выражаю огромную благодарность своему тренеру Кате шершин моей любимой жене за поддержку и понимание потому что я отсутствовал по полдня нас была в отеле одна загорала жене триатлониста нужно памятник поставить как язык как известно друзья я хочу чтобы вы ставили перед собой большие цели шли к этим целям ведь всего каких-то два месяца я не знал что такое триатлон и я решил подготовиться к нему и сделать дистанцию достаточно достойно. Сейчас хочется бить свои рекорды, э, расти, э, ставить более высокие планки. И я так и буду делать. Всем пока. Киса, Киса! Киса! я успела. Вперед! It's just a bit. please join us at the main podium. We're about to do your